Здравствуйте, мои подписчики и гости канала! В этом видео я предлагаю обзор книги «Икигай. Смысл жизни по-японски». Автор – Кен Моги. Автор Кен Моги – японец. И он рассказывает об одной из традиций японцев – «Икигай». «Икигай» – это смысл жизни И здесь я начну этот отзыв с критики японцев и Японии и с вопроса как они могут писать про смысл жизни и о том, как у них все воздушно и хорошо после того, как они творили звездство во время Второй мировой войны Это такой первый, первый вопрос и, скажем критических Вопросов серьезных больше в этом отзыве не будет. Но есть, есть над чем подумать. И автор собрал в этой книге, он собрал э, описание жизни э, японцев, знаменитых в основном японцев. И на основе их рассказов о том, как они проводили свой день, он сделал компили... компилированный труд, компиляцию каких-то в кавычках правил жизни по японски это с одной стороны интересно читать если это если больше нечего читать если больше нечего смотреть интересно какие-то видео на TED или читать книги допустим обзоры я положу вот сюда можете вот прям нажать и там выпадет прям целый список с книгами, которые с обзорами книг, которые я уже делал ранее. И можете выбрать э, любую из этих книг. И я думаю, что она, даже, она, даже какая-то фантастика э, Азика Азимова будет интереснее, чем э, вот это времяпрепровождение. И автор доносит до нас, что... Может быть какой-то смысл жизни по-японски? Но здесь мне вспоминается о, книге, о таких книгах, как Хьюгия, смысл жизни по-датски. Но если есть Хьюгия, если есть Игигай, то какой же тогда будет э, смысл жизни по-русски? Если он. И может ли кто-то написать, сделать такой же компетитивный труд, как сделал Кен Моги для жизни в России? Или это будет слишком сложно, потому что Россия слишком большая? Не знаю. Но вот дальше я... Это будет первый отзыв, который я сделал таким образом. Дальше я вам предлагаю послушать озвученные э, с помощью автоматизированного голоса, вокодера. Э, нескольких тональностей, то есть там будет несколько женских вариантов, несколько мужских вариантов. Я озвучил отзывы, которые нашел на Озоне и, на Лита, на, и в Лабиринте. В двух магазинах. Там есть в основном, в основном большая часть отзывов э, такие позитивные. Но есть два негативных отзыва, которые я помещу в самый конец, э, в самый конец озвучки, чтобы вы их э, послушали. Одновременно я буду отображать вот, ну, вместо моего лица вместо этого видео будет идти слайды с этими отзывами которые я набрал текстом и поместил на слайд очень вовремя вышла в переводе данная книга на фоне моды на восточную экзотику стиль жизни а по-японски увлечение всеми этими ваби-саби и кигай бусидой и прочих странных современных тенденций забавы ради автор японец который понимает о чем пишет Дает понимание того, почему Икигай так важен, что это вообще такое и какое он имеет значение для японца. По-моему в книге достаточно четко и ясно определяется, насколько Икигай несопоставим с модной игрой в восточную философию. Если внимательно читать, а еще лучше, читая данную книгу, параллельно просматривать что-то из того, о чем в ней упоминается, в качестве подспорья, то понимаешь, что икигай – это очень и очень важно, но не так-то просто, потому как требует определенных качеств, силы воли, твердого характера, дисциплины, уважения и бережного отношения к окружающему, отсутствие эгоизма, а также меркантилизма. Кроме того, Икигай, как и все японское, это самозабвение в том, что ты делаешь. Надеюсь, что благодаря таким книгам вокруг станет больше увлеченных людей, добрых поступков, хороших и приятных моментов, ответственности, настоящего искусства, мастеров своего дела, высокой культуры. Я слышала про Икигай и видела картинку, но после прочтения этой книги, которая написана японцем, что важно, я совершенно по-иному понимаю это слово. Кроме самого понятия икигай, вы встретите на страницах книги и другие японские слова и понятия, вся книга пронизана спокойствием и глубиной японской философии, не ждешь рассказов про керамику и сумоистов, но они так кстати и без них совершенно не так ярко воспринималось бы это понятие. Заканчиваешь читать книгу и начинаешь снова. Книга показалась мне довольно посредственной, как по форме изложения, так и по содержанию. Повествование непоследовательно, целостность замысла не прослеживается, основной материал книги – перечисление фактов о Японии и знаменитых японцах. Для тех, кто раздумывает о покупке этой книги, хочу уточнить, что это не популярная психология, не философский трактат про икигай, не self-help книга по поиску смыслов, не научпоп. Это просто набор фактов о Японии и японцах. Очень слабо. Согласно с предыдущим комментарием, ожидала большего от этой книги. Так сказать, волшебного щелчка вот это твое предназначение, а если серьезно, читается легко, обнаружила для себя несколько житейских мудростей, захотелось посетить Японию. Именно о ней большая часть текста в книге о достоинствах нации, и появилась мотивация в поисках своего икигай. За то, что я ее все-таки дочитала. А это редкость в последнее время спасибо что досмотрели этот отзыв до конца это был отзыв на книгу Экигая кеномоги также вы можете посмотреть отзывы на одни из предыдущих книг которые я прочитал вот здесь я положу две плашки также я положу несколько ссылок на отзывы в описании к этому видео и как я уже говорил в самом начале видео, есть более интересные книги для чтения, чем книга про Экикай. Спасибо вам за внимание, желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.